Всем приветик! Сегодня тема чувства женщины. Выбираем, смотрим. Улыбка. Женщина улыбается, находится в состоянии радости, веселья, улыбчивой, является женщина в данный момент. И также женщина хочет, чтобы люди вокруг нее улыбались. Всем пока.